Как работать с ленью, которая мешает проходить обучение для моей жизни? Сначала через силу. Вас, вас сделали рабом, у вас привычка, понимаете? Это физически, оно, оно у вас на уровне ДНК изуродовано на все. Ну, да, притворяйтесь поначалу через боль, через «не могу». А потом, знаете, как по кайфу будет, когда вам деньги начинают платить, думаешь, блин, что-то как-то мне лениться лень что-то дай-ка я лучше еще. Вот когда вы в первый раз увидите, например, там, в день или там хотя бы за неделю там 10 тысяч баксов, знаете, как лень пропадает сразу? У вас лень, потому что у вас денег нет. Вот я вам серьезно говорю, у вас вот эти вот проблемы с мотивацией, с ленью. По одной причине у вас денег нет, потому что вы себя предали. Потому что вы знаете, что вы подсознательно чувствуете, что вы еще 10 лет пойдете, будете работать на своей работе, свою тушку сдавать в аренду, но ни к чему это вообще не приведет. Вы каждую миллисекунду осознаете, что вы тратите свою жизнь зря, ничего с этого не получится, поэтому у вас лень, поэтому такая привычка. А пока у вас по факту вы не увидите деньги, да, вот почему у нас, например, домашнее задание ⁇ деньги зарабатывать. Чтобы лени не было, прикинь, да. А знаешь, как оно лечится? Офигенно лечится. Вот когда ты, вот, например, что-то сделал, те штуку баксов заплатили. Вот, вот лекарство, да? Представляете, да? Деньги лечат лень и мотивация не надо и все. И кстати, вы знаете еще, в чем обманули? Мотивация ее не существует. Это следствие процесса. Мотивации не существует никогда ее нельзя сгенерировать это это симптом это следствие идет после после они а до а вы ой а мне мотивации не хватает почему потому что вы знаете что вы уже потеряли большую часть жизни и вы продолжаете делать то что не работает ваше подсознание говорит: слышишь ты идут вообще уже да вот. Оно хоть где-то там как-то вам это самое намекает ленью вот. Пока вы не начнете жить, как вы хотите. А вот здесь мы, кстати, приходим уже к вот этой теме, которая называется Как призвание. Да? Вот вы же все типа намекаете, что ой, а у меня случайно не призвание ли там где-то, да? А давайте разберем, что это такое. Призвание такая штука, от которой вы никуда не денетесь. Призвание вот я встречал много людей которые шли против себя, они очень сильно пострадали. Призвание – это то, что раскатает вас как каток по жизни, если вы будете сопротивляться. Очень много таких людей, которые э -э, уничтожали свою жизнь, потому что э -э, жили под чужим приказом, в то время как то, что было для них истинным, оно гнило там, оно мучилось. Это вот кто-то называет это э, шаменс, шаманской болезнью, кто-то называет это призванием, да. Но вот это вот вещь, которая всегда знает, кто вы на самом деле есть. Почему вы здесь? Зачем вы здесь? Не вот эта вот шняга, которую вам там рассказывают. О, типа ты, короче, твой долг, там какая-то херня, какие-то там всякие непонятки, да. Вы с рождения всегда знали, кто вы, вы притворяетесь до сегодняшнего момента, вы всю жизнь притворялись и будете притворяться, пока вы не забьете на мнение всего этого мира и не начнете жить самостоятельно, как взрослый человек, который взял ответственность за свою жизнь. Вот поэтому моя задача на моем тренинге не сделать так, чтобы у меня были ученики, я хочу, чтобы мои ученики были легендами, чтобы они были лучше меня. Понимаете? то есть я не строю по этому секту, как все остальные это делают. Потому что в основном как: о у меня учитель, он офигенный, и он что-то умеет, а мы все обсосы. не Вот у вас должно получаться лучше. Когда вы себя перестанете предавать ежесекундно. Поэтому для тех, кто не готов а, жить самостоятельно, вам, вам никто не поможет. То есть вы поймите, что вот эти причины, почему вы ходите с одного тренинга на другой, пятый, третий, причем на разные темы. Вы с этими программами можете идти, например, даже на тренинг по кулинарии, вы готовить никогда не будете, потому что это противоречит тому, что кто вы. Понимаете? Потому что большая часть населения придает себя. И именно вот это вот призвание, которое в них находится – и секунда размазывает их по жизни вот так вот тонким слоем. А потом они спрашивают, ой, что-то жизнь у меня, вот я прожил зря. А я просто на работу ходила. А я просто чисто вот как бы прислушивалась ко всем вокруг, а мне вот давали советы. Да. И все. А потом смерть. Да, потом, а потом еще веселее. Thank you.